Войны. Я хочу задать вам вопрос. Спрашивай. Вы ведь не хотите, чтобы многих ваших друзей no. убили? Как не кажется, ли вам, что глупо быть все время безрассудным и воевать, когда в этом нет необходимости. Не Я спросила. Он сказал, что не хочет этой войны. А вы хотите? море ваганаки! Он оправдывает себя. Значит, вы бы прекратили войну, если бы я все разъяснила? А что разъяснять? Что непонятного? То, что мне объяснил дедушка, что королева хочет защитить всех своих людей и сделать их богатыми и счастливыми. Англичане продолжают свои старые игры. Ничего смешного в этом нет! это правда! Единственное, что вам нужно сделать, это сесть и отговориться с моим дедушкой! Замириться с нами! Пожалуйста, не смейтесь надо мной, мистер Кхам! Сам рассмеялся бы, дитя мое! Значит, вы хотите сражаться! А я-то считала, что вы хороший!